Путину рассказали о серьезном влиянии генетических данных человека на коронавирус, тут Путин каждый день уже вещает, то есть абсолютный ноль, абсолютный ноль Путин пытается, значит, показать, что он что-то там, чем-то занимается, то есть скидывает все на губернаторов, на правительство там и так далее, и там занимается важными делами, царь не должен думать о каждом, царь должен думать о важном, да? Эх, и мирское, вообще все это смотрится для понимающих людей. А резерв коих для борьбы с коронавирусом может не потребоваться, но его нужно иметь, это Путин. Подтвердил поддержку мирного урегулирования в Венесуэле, то есть везде. Вот и Жнец, и Ткец, и Венесуэле, и Грец. Блядь. Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, и с Эрдоганом, и Грец. Путин на следующей неделе обсудит поддержку автопрома. Путин, Путин, Путин. Ноль, да, ноль. То есть что происходит? Происходит эффект обнуления, люди абсолютно четко видят, что он ничего из себя не представляет, не решает ни одного вопроса, вообще ни одного. А все проблемы пытаются на кого-то скинуть, потому что изначально уже понятно, что они не будут решены, поскольку в России не решается ни одной проблемы, кроме проблемы пополнения Путинского кармана. И вообще слово «проблема» для русских, оно несколько другое, да, если на французском языке это обозначает «задача», то есть то, что обязательно возможно решить, то в русском языке «проблема» это почти всегда нерешаемые вещи, да, это некие обстоятельства непреодолимой силы, да.